Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о доходности майнинга. Как вы знаете, недавно я собрал майнинг ферму на 3 карточки 1070, вот она красавица работает, по удаленке я к ней подключен, она стоит у меня за спиной. А вот как вы видите данная фирма она выдает примерно 1500 солов в секунду на Z-кэше, а, то есть по 500 солов примерно на каждую карту карты разогнаны, карты 2 зотока, одна палита. Карты имеют разные температуры, то есть палит у меня 61 градус, при скорости вентиляторов порядка 70. Вторая азотока 56 градусов, у нее вентиляторы порядка 60%. И третья при таких же скоростях вентиляторов 60 градусов. То есть карточка получилась немножко менее выгодной, потому что она немножко больше греется. Вот, примерно 1500 солов. И многие мне задают вопрос, а насколько все это сейчас выгодно? Потому что половина интернета морет в один голос, что майнинг не выгоден. Давайте искать в этом правду. Карты у меня проработали ровно 12 часов, то есть я засек период с 12 вечера прошлого дня по 12 часов дня текущего дня. Давайте же посмотрим, что мы за это время накопали. Итак, я вот сейчас обновил всю нашу доходность. Давайте смотреть, что мы получили за это время. У нас была одна выплата сегодня утром. Давайте ее сейчас приложим сюда на одну сотую зикеша. Плюс мы должны прибавить сюда те показатели, которые нам еще пока пул не выплатил. Как вы видите, это пол-флай-пул. Ну, кому-то он нравится, кому-то нет. Тут уже на вкус и цвет, как говорится, каждый выбирает помидоры по своему предпочтению. Некоторые зеленые, некоторые красные. Вот, и также вот этот вот баланс, который еще нам не выплатили. Вот, но он также как бы числится за нами. Вот, скоро он переведет в невыплаченный баланс. Вот, давайте все это сложим и посмотрим, что у нас получилось. Получилось примерно 0,0 зикеша за 12 часов. От этого мы должны вычесть показатели, которые были в прошлый день. То есть, как вы видите, здесь выплат не было за октябрь, то есть только то, что я майнил когда-то еще давно. Вот, но зато здесь были невыплаченные балансы. Давайте их вычитать, потому что чтобы все было точно. Вычитаем то, что у нас здесь было 525 и вычитаем вот эту сумму, тот баланс, который еще не перешел в невыплаченный. Вроде все порядки цифр я правильно указал. А вот в итоге мы получили, что примерно за 12 часов мы получили одну с небольшим сотую зикеша. Вот давайте все это разделим на 12, чтобы узнать сколько в час. Умножим все это на 24, чтобы узнать сколько за день. И умножим все это на 30, то есть среднее количество дней в месяце. В итоге мы получаем примерно 0,762 Zcash. Давайте теперь посмотрим, сколько это в долларах. То есть здесь вот есть курс по данным самого пула, ну примерно от биржевого он не сильно отличается. То есть 230 примерно долларов за z-кэш. В итоге 175 долларов в месяц. Давайте все это умножим на курс Центробанка. Курс примерно колеблется в районе 58, как вы видите. Колеблется он так уже достаточно долго. Поэтому я считаю, что этот курс наиболее точный сейчас. То есть 58 рублей за доллар. А в итоге получается в районе 10 тысяч рублей в месяц. Но от этой суммы мы еще не отняли расходы на электроэнергию. Давайте их сейчас посчитаем. Чтобы посчитать расходы на электроэнергию, сразу запоминаем сумму 10.165, чтобы не забыть. Мы берем, сколько у нас каждая карта потребляет электроэнергии. Я, конечно, буду считать очень приблизительно, потому что по данным... Программы, конечно, реальные цифры могут немножко отличаться Но по факту сильно они отличаться не будут Потому что данные показатели сходятся, в принципе, с показателями, которые должны быть Потому что я примерно знаю, сколько потребляет 1070 Вот, в итоге у нас первая карточка от Palito при всем разгоне потребляет примерно 190 ватт То есть я беру максимальное потребление за примерно 2,5 часа Вторая карточка у нас идет от, соответственно, Зотока, она потребляет 195, ну максимум, который был замечен, то есть возьмем как среднее. И также у нас третья карточка, она немножко больше потребляет, то есть здесь где-то 202, ну давайте возьмем, округлим до 205, чтобы уже все было более-менее округленным. Вот, в итоге 590 ватт. А также мы должны к этому прибавить весь остальной обвес. Я вам честно скажу, вы можете посмотреть на других каналах, типа там Валера ТВ, что весь остальной обвес больше, чем, скажем, 70 ватт, 75 даже. Потреблять, ну, просто не будет. Там нечему потреблять. То есть один жесткий диск, который вообще потребляет, буквально там даже 10, наверное, ватт не больше. Также все остальные устройства, то есть процессор там самый простой, целерон, материнская плата, ну, собственно, потреблять-то и нечему. Вот, в итоге 665 ватт в час. Давайте теперь рассчитаем, сколько это в киловаттах, то есть разделим на 1000, 665 тысячных киловатта, умножим все это на 24, чтобы узнать, сколько за день, умножим все это на 30, чтобы узнать, сколько за месяц. То есть 478 киловатт электроэнергии. Киловатт у меня в городе стоит достаточно дорого. У меня двутарифный счетчик, у нас газовый дом. То есть у нас достаточно дорогое электричество, особенно днем. То есть днем цена выше 4 рублей, то есть в районе 4,5 рублей. А ночью 1,8 по-моему или 1,2, вот точно не помню. В итоге я считал как бы среднюю за день. Она получается в районе 3,6, то есть 3,6 рубля за киловатт. В итоге мы отдадим 1723 рубля за электроэнергию. Давайте теперь все это сосчитаем. То есть, как вы помните, у нас было 10,165, по-моему, минус uh, 1700, ну возьмем 50. Да? чтобы было точно, ну примерно 8, -8 тысяч. А мы должны тут учесть что? Что данная сумма, она конечно же условная. Нам лучше замерять, скажем так, показатели по майнингу, не за 12 часов, как я это сделал, а скажем за месяц. Тогда сумма будет более точной. Но здесь нужно сказать следующее, что конечно же можно было это сделать, но ферму я настроил только вчера, а вопросов очень много, поэтому я решил сделать такой предварительный подсчет. Также в этой сумме не учьте еще расходы по транзакциям то есть переводы ä, с нашего пула на Соответственно, кошелек, переводы с кошелька там, на карточку, переводы между курсами, то есть Zcash на доллар и так далее. Но можно в среднем сказать, что доходность данной фермы будет порядка 8000, плюс-минус как бы, определенный процент. Вот. Все будет зависеть также от того, насколько вы будете успешны, то есть будете ли вы свои Zcash вкладывать в что-то, более выгодная, то есть переводить их, допустим, в биткоин, который постоянно растет, либо вы будете сразу все обналичивать, либо вы будете ждать, пока курс Zcash вырастет существенно, то есть там до 300 долларов, допустим. От этого также ваша доходность будет сильно меняться. Это нужно также учитывать, но в среднем выйти на доходность 8000, это вполне реально. Давайте теперь посчитаем, за сколько мы можем окупить нашу ферму. Что касается обвеса, то вот он весь обвес представлен, то что я покупал. Здесь одна карточка от Полита 1070 и вот вторая посылка, которую я заказывал, две карточки 1070 от Зотока. Ну предположим, что мы будем заказывать двумя такими посылочками. Вот стоимость данной посылки, то есть данного обвеса плюс одной карты порядка 51 тысячи. К этому мы должны прибавить еще две карты, это еще 63 тысячи с доставкой, то есть прибавляем 63 тысячи. Плюс нам нужно учесть стоимость расходников, я имею в виду для построения каркаса фермы, это плюс еще одна тысяча. И также нам нужно прибавить сюда расходники в виде рейзеров, то есть тех устройств, через которые у нас подсоединяются видеокарточки. Ну там где-то по 300 рублей за штуку, если вы покупаете на Алиэкспрессе, то есть в итоге где-то тысячу за три штуки вы отдадите. Что мы имеем в итоге? 116 тысяч расходов. То есть представим себе, что по 8000 мы их будем окупать. Что доходность у нас не будет меняться, что сложность не будет меняться, что курсы не будут скакать. То есть это условный подсчет. Примерно за 14,5 месяцев вы ее окупите, то есть за год и 2-3 месяца. Опять-таки, повторяюсь, что если все будет хорошо, все будет отлично и все будет круто, то есть если вы будете правильно распоряжаться своими z-кэшами, вкладывать их во что-то более выгодное, менять их, когда курс будет большим и так далее, соответственно, если вы немножко сэкономите на комплектации, то есть, допустим, как я, не будете брать жесткий диск, возьмете какой-то старый, либо там возьмете материал и процессор старые. вот также можно здесь было сэкономить на блоке питания, потому что 850 ватт я брал под 4 карточки. В результате вы можете выйти на окупаемость 12 месяцев. Если же вы всего этого делать не будете, если все эти дорасходники обойдутся вам дороже, если вам не повезет с курсами, если будет скакать сложность в негативную для вас сторону, то соответственно окупаемость может продлиться до полутора лет. То есть от одного года до полутора. В среднем где-то один год и три месяца. А вот, собственно, та окупаемость, которая сейчас есть. Поэтому, когда меня спрашивают, выгоден ли сейчас майнинг, я хочу вам сказать следующее, друзья. До лета 2017 все примерно было так же. То есть фермы окупали себя за год-полтора года, в зависимости от того, что покупали, как бы какие были курсы и так далее. А летом 2017-го случился бум, когда всю эту ферму можно было купить не за 14 месяцев, а за 4. Да, конечно, тогда был майнинг крайне выгоден, и люди на этом сделали неплохие деньги. Ну вот, друзья, как бы вам сказать, ближайшие 5 лет до бума 2017 -го года доходность и окупаемость была 12 месяцев. Люди при этом работали, делали себе фермы, они у них окупали себя... И как бы выходили еще на профит определенный. И как бы для них это было выгодно. Поэтому какой здесь вывод, друзья? А Вывод здесь простой, что конечно же по сравнению с летом 2017 в майнинг не выгоден. Но если сравнивать с пятью ближайшими предыдущими годами, то все осталось на том же уровне. То есть за год ферму реально окупить. Дальше она будет приносить вам профит. Также хотелось бы сказать такую вещь, что представьте себе альтернативную ситуацию. Сможете ли вы куда-то вложить 116 тысяч рублей, чтобы через год их полностью отбить и начать получать прибыль? Ну, скажем так, и я вижу очень мало альтернатив, то есть можно вложить в какой-то бизнес, но для бизнеса это, во-первых, маленькие деньги, во-вторых, бизнес окупается не меньше полутора лет также, вот, что касается вкладывания в банки, то там, конечно, риски намного меньше, но и доходность намного меньше. То есть, там, со 116 тысяч рублей вы при текущих ставках, ну, там, получите в лучшем случае, там, 12 тысяч доходов в год. То есть, это очень-очень мало по сравнению, скажем, с майнинг-фермой. Поэтому каждый из вас должен решить для себя, выгодно это для него или нет. А орать во весь голос, что это выгодно или это невыгодно, это просто, ну, скажем так, подход какого-то школьника. Всем еще раз спасибо, друзья. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Более подробно мы посмотрим на показатели фермы через один месяц. То есть посмотрим, сколько она заработает за месяц, чтобы вывести какую-то среднюю. Всем еще раз спасибо. Если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите купить себе обвеса, то заходите на сайт Computer Universe, возможно там цены будут для вас привлекательными. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!